В Роспотребнадзоре спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу. Ранее в Минздраве сообщили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры и вакцинироваться. Как это могут сделать студенты, сотрудники Казанского университета, да и просто все желающие, расскажем в нашем следующем сюжете. Во время дискуссии по лечению профилактики COVID-19 в шоуруме нашего телеканала генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России Вадим Говорун объяснил, почему вакцинация очень важна. Понимание вакцинации любых актов, там болезней, оно воспринимается как-то очень так, определенно. Вот, либо да, либо нет.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 Надо постоянно размножаться. В Казанском федеральном университете продолжают профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией. В интервью нашему телеканалу заместитель главного врача по медицинской части университетской клиники Казанского федерального университета Эмма Мухамедшин рассказала о последствиях коронавируса и еще раз объяснила, зачем нужно вакцинироваться. Задача вакцины от ковида создать иммунную прослойку населения. Потому что, да, есть уже большой процент и переболевших людей, но, к сожалению, есть и еще и очень большая группа не переболевших людей, для которых потенциально высок риск. Да, инфицироваться. Плюс много говорится сейчас о мутациях вируса, да, которые тоже могут привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Поэтому создать эту прослойку иммунную очень важно. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики, который уже да, 17-18 века активно мы знаем, и ну, такие уж мировые да, истории борьбы с инфекцией с оспой, и с полиомиелитом. Поэтому тут э, надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь, а для этого должна быть правильная профилактика. Того же мнения придерживается и главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов. У нас нет другого выхода, к сожалению, так как все медицинские манипуляции, связанные уже с лечением коронавирусной инфекции, они... Иногда и не приводит к положительным результатам. Поэтому единственным способом остановить эпидемию на сегодняшний день, разработанным вообще за всю историю человечества, является вакцина-профилактика. На сегодняшний день в университетской клинике первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привито 3056 человек, двумя компонентами 2383 человека. Все желающие пройти вакцинацию в Университете клиники Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А могут предварительно записаться на едином интернет-портале Госуслуг или позвонить по телефону 233-320. Илья Андреев, Ленардо Влетяров, Универньюз.